Маркетинг очень часто создает и показывает нам нереальный мир и пытается преподнести его как некую норму, стандарт, как реальность. Мы к этому привыкли и чаще всего этого не замечаем. В этом видео мы поговорим о красивых витринах. На примере витрин я немного хочу порассуждать на тему нереальной реальности и показать, что в связи с этим происходит. Я всех приветствую и поехали! сначала немного истории. Слово витрина образовано от французского корня витре, обозначающего стекло. В древности функционалы витрины выполняли непосредственно такая выкладка товара на специально выставленных на улице прилавках. В середине века предметы торговли выставляли еще в окнах домов, где находились лавочки и мастерские. К возникновению витрин привело расширение производства стекла в Европе 17 века. Стали делать вот стекло такого большого, широкого размера, достаточно прочная, что, собственно, и позволило создавать такие прозрачные стены. Первая витрина появилась в Англии и постепенно вот витрины распространились по всей Европе и Северной Америке. В Америке торговцы по достоинству оценили их функционал. Товар полностью виден покупателю и при этом он защищен от мошенников и, соответственно, еще и природных воздействий. Декорированием витрин поначалу занимались художники, театральные декораторы и рекламные агенты. В середине 19 века появилась такая профессия, как витринный декоратор. Нужно сказать, что сегодня оформление витрины это такой особый вид искусства. В оформлении современных магазинов по-прежнему используются витрины. На смену витринной коробке вот прошлого также еще и пришли витрины, не имеющие задние стенки, которые демонстрируют прохожим, что же вот происходит внутри магазина. Открытая витрины используются в том случае, если интерьер магазина, естественно, привлекательный. Соответственно, дизайн торгового помещения и обуславливается, сам дизайн витрины. Еще может быть полуоткрытая витрина. Это витрины, через которые пространство торгового зала видно лишь частично, а остальная часть загорожена, допустим, художественной композицией, либо стенками и какими-то перегородками. С -с Сама витрина это, безусловно, маркетинговый, точнее сказать, рекламный инструмент. Функции их понятные: Это завлечь, заинтересовать, заманить потенциального клиента, зайти в магазин. Это, скажем так, такая визуальная композиция, что хотят сказать покупателю своего рода, такое уникальное предложение. Проблема красивых витрин, этот термин возник у меня в голове, когда я гуляла по всяким магазинам с новогодним декором. Новогодние витрины – это, понятно, что-то особенное, но то, о чем мы будем говорить, это не только про новогодние украшения, вот в смысле новогодние игрушки. Сегодня очень популярны сюжетные витрины. При таком подходе дизайнеры создают сложный натюрморт, либо целую сцену из жизни, выставляя в витрине не сколько товары, сколько идеи, образы и целые композиции очень многие магазины в которых представлены интерьеры мебель вещи для дома сделали вот такие вот композиции как можно украсить дом накрыть на стол все расставить создать уют были имитации вот на тему такого семейного застолья витрины внутри магазина это целая сюжетная инсталляция в которых ты прямо попадаешь в эту уютную комнату где все красиво правильно расставлено там правильный свет продуманы все детали понятно что над этим работал профессионал дизайнер. Но в этом как раз и есть суть проблемы, потому что в этом случае мы сталкиваемся не с картинкой из глянцевого журнала, или если бы мы увидели, допустим, этот интерьер в кино либо на видео, мы сталкиваемся с некой реальностью, которую можно пощупать, с ним можно повзаимодействовать, посидеть на диване, открывать шкафчики, побыть во всем этом. Так вот, блуждая среди красивых новогодних витринных декораций. Елок самых разных на любой вкус, бесчисленного количества новогодних игрушек. Конечно, среди новогодних интерьеров, среди идей, как можно украсить свой дом, повесить новогодний декор, гирлянды и добавить другие новогодние аксессуары. Ну и, конечно, подарки. Это отдельная часть программы. Их тоже можно выбирать, покупать, а потом еще украшать и красиво упаковывать. И, насмотревшись на все это, я задумалась. Точнее, я начала сравнивать, что у меня в жизни и что я вижу в красивых витринах. А у меня дома вот как-то не так все красиво. У меня не так все продумано. И декор тут лучше, и каждая вещь на своем месте. Может, мне нужно что-то докупить, может, нужно что-то поменять, переделать, улучшить. И все это меня немного расстроило здесь получается такая история с одной стороны когда есть насмотренность на красивое правильно оформленное это можно воспринимать как развитие Начинают постепенно меняться вот стандарты в голове взгляды как должно быть это даже как такой вызов привнести в свою жизнь в свое пространство что-то новое но с другой стороны если внимательно посмотреть на все эти витринные инсталляции имитации вот комнат обстановки они все нереалистичны там где реально живут люди есть дети может быть даже какие-то домашние животные все это будет иметь свои оттенки не будут вещи лежать вот правильно строго параллельно где-то будет какой-то беспорядок возможно мусор могут лежать допустим вещи оставленные тарелки чашки короче будет все то что делает интерьер живым и ломает эту идеальность. Можно еще вспомнить вот одежду на манекенах. манекен это часть витрины, и сами манекены не сильно соответствуют реальным людям построению и комплекции вот силуэта. И одежда на них представлена в наиболее выгодном ракурсе. Ну и нам как-то вот здесь проще и понятно, что нужно одежду померить на себя, так как люди все разные, и на всех все будет сидеть по-разному. Через красивые витрины такие инсталляции нам пытаются иногда вбить в голову и преподнести вот это как норму, стандарт. И, конечно, во всем этом будут показывать какие-то продукты, которые нам нужны или чего нам не хватает, чтобы вот этого достичь. И среди всех этих предложений может быть и реально что-то полезное, но здесь есть и другая сторона. Всегда нужно помнить, что это нереальная реальность. Это как одежда на подиуме. Все наряды на подиуме, они гиперболизированы. Это многослойные такие сложные образы, которые не применимы к реальной жизни. Для жизни подиумная одежда, она адаптируется. То же самое здесь. Жизнь это не витрина. С нее можно взять что-то и адаптировать к своей жизни. Адаптировать под себя. Идею, которую я хотела донести... Проблема маркетинга в том, что он очень часто показывает именно идеальную картинку. Но вот в частности мы обсуждали красивые витрины. И тут важно помнить, что реальности в них никогда не будет. А если и будет, то очень мало. Все будет приукрашено, преувеличено, показано в самовыгодном свете, гиперболизировано. Иначе никто ничего не купит. Поэтому и создается такая привлекательная, красивая, идеальная имитация реальности. И тут важно уметь фильтровать образы и отслеживать свое восприятие. Чтобы держать вот баланс, нужно постоянно напоминать себе, что реальная жизнь, она другая, и она не идеальная. И самое главное, она у каждого своя. Это мы решаем, какой должна быть наша реальность. Какие идеи, продукты в нее брать, а какие нет. Не маркетологи, я сам или я сама устанавливаю свои нормы и стандарты. Вот на это я хотела обратить ваше внимание. Поделитесь в комментариях, было ли это видео для вас полезным, и интересным. Сталкивались ли вы с такой проблемой красивых витрин. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!